заварной чай, вот, и последний раз она пила вот э, этот вот э, малиновый, по-моему, как раз, и, и у нее э, тоже... Ну, намного лучше, то есть, да, то есть, как ты говоришь, дочистился кишечник, да, на именно вот этом вот э, с канабидиолом, чаем, и э, кишечник дочистился, говорит, вообще хорошо, так все чувствует, нормализовался, и с сердцем, говорит, у нее, она ничего такого другого не принимала ну, для сердца, да, у нее вообще нервная система, у нее как бы побитая, разбитая, истощенная. Вот, и вот благодаря этому э, чаю, да, то есть у нее сердцем хорошо, она говорит, что вы, ну, как бы врач говорит, у вас намного лучше состояние, чем было, хотя как бы сидела, да, и все такое, поэтому, ну, ну ничего, не бегала, не ходила. <свеч> ну, видишь, ли мне, например, с малиной, вот этот растворимый часть с малиной, он не давал очистительного эффекта, а вот с лимоном, а хотя, да, не, лимоном, дочистишь, наверное, да, наверное, да, лимон дочистишь, дочистишь все, что не дочистил, да, а с малиной, вот у меня прошли панические атаки, да, на да. малине, на малине. Малина более успокаивает вообще. Потому что а, а, а лимон, он более тонизирует. То есть ты когда бегаешь, что лет, у тебя ты уже там неспокойный, ты, блин, э энергичный очень. Вот, поэтому, как бы, ну... Лимоном он больше улучшает. Вот про лимон, да, я бы сказала, что улучшает настроение, что э, идет очистка класса. На малине я бы не сказала, что улучшает настроение. На малине более ты такой мелохоничный, спокойный. То есть, ну, знаешь, ну, такое умиротворение то есть вот тебе вот знаете там показывает замедленная съемка да ты все что-то бегают светятся а ты такой спокойный релаксируешь сидишь спокойно смотришь на все ну, для меня вот такие действия я отметила этого продукта Пута. Вот. Ну и, ну и тем, что не мне не сейчас пью. говорит, нет результата, я там в туалет не бегаю, у меня есть такие, которые растворимые у меня пили, и заварной сейчас пьют, и все равно они недовольны, я всех их угощаю чаем с лимоном. Если они мне после этого скажут, что у них нет результата, и они там не бегают, просто, ну, перестану общаться, и, или, как говорится, в лицо... Слава, у вас микрофон а, сказать, а что-то двоится, у кого-то звук, ребят. Этот я вот, хотела. Вот, э... Я тоже хотела сказать. У кого нет -то результаты, не тот не просто не замерял объем. Можно я расскажу за видео результаты. Всем Доброе утро. Можно я расскажу свои результаты? Да, да, да. Слава, у вас был отключен микрофон, мы вас не слышали. Просто я видела, что Слава что-то говорил или что А я говорил, что просто двойно у кого-то микрофон, и девчон, девчонки рассказывают, а. мне интересно, и эхом идет. И у тебя, и а. тоже. Так, девушка а у тоже. Так, что у Да, Пожалуйста, я, я Всем здравствуйте, с праздником вас всех сегодня День Святого Николая. Всем здоровья, успеха желаю, желаю, чтобы каждый добился того, чего он сам хочет. Я имею в виду повыше статуса. Хочу рассказать о своих результатах. Я пью только чай наш Лосо Инстант и Ориджинал, то есть растворимый и заварной, и пью Нутробурс. И хочу что сказать, по поводу желудочно-кишечного тракта я уже рассказывала, чувствую себя отлично, нормализовались походы в ванную комнату, но что самое интересное, я хочу рассказать, вот я за собой наблюдаю уже два месяца, я думала, что это чисто совпадение или самовнушение, но это действительно так, это не самовнушение, это работает, как работают наши продукты. У меня... Я, конечно, очень долго собиралась рассказать об этом результате, потому что как-то мне это было, это лично, но мы как дружная семья, я хочу поделиться, потому что еще не слышала такого. Все знают, что у каждой девушки наступают женские дни, каждый месяц. Вот, и мы через это проходим, я это очень болезненно переношу. Я без таблеток это не могу переносить, бывало даже такое, что я теряла сознание. Очень плохо, если пью таблетки, то до вечера я вообще никакая, я не говорить не могу ничего. Но благодаря нашему чаю и нашим витаминам, вот этим нутробурсам, я два месяца подряд обхожусь вообще без единой таблетки. Не, не пью, нет головы, нет живота, когда боли, боли у меня в животе. Вообще это такое состояние. Я просто я просто в шоке, вы понимаете, настолько действуют наши продукты. И когда я говорю на работе, девочки, вы же знаете, как я переносила это все, вы же знаете, и такси вызывали мне, и домой меня отвозили, потому что все знают, как мне плохо было, то благодаря нашим продуктам я снова ожила. Вы не представляете, насколько это классно, когда ты не пьешь никаких таблеток, когда ты себя нормально чувствуешь, да, я не скажу, что совсем боли прекратились, где-то далеко, но такие терпимые, которые человек может перенести, вы себе представляете, голова не кружится, нету такого, иногда бывала тошнота, ну, э, такое чувство было, как тошнота, нету, спокойная, уравновешенная, ну, приземленная, могу сказать так нету никаких таких ощущений, что ты ничего не хочешь, тебе плохо, это просто ну, продукты наши такие бомбезные, и по поводу головной боли тоже, у меня очень часто были головные боли, я, у меня бывало такое, что я в день по 2 три таблетки пила, я даже ходила в наша инто сделала снимки, потому что она думает, ну я молодая, ну откуда это у меня? Может там какие-то проблемы, может мало ли что. Все снимки прошла, все нормально, но от чего? Ну как сказали мне, вы скорее всего как метиозависимая. Но благодаря чаю все окей, вы понимаете, я, я просто цветой пахну, настроение супер, э, талия моя, фигура вообще, может быть говорить, боже, ты еще с каждым днем все красивее и красивее на работе мне говорят что ты кушаешь картошку от картошки поправляются я говорю мне ничего не грозит потому что я попала в компанию TLC у нас такие продукты что кушай что хочешь в любом количестве говорю ты не поправишься ты будешь красивая ты будешь еще красивее и самое главное тоже получается, что были отечности. Утром, когда просыпаешься, очень э, отекшее лицо. Вот я только, что вы понимали, быстренько проснулась, приняла душ и сразу к вам, потому и чуть-чуть опоздала то нету такого, а у меня бывало такое э, до применения нашей продукции сильно э, опухали веки снизу здесь опухала у меня э, я целый день э, ну, стараюсь обувь э, обуваю на каблуках и высоких каблуках ну это мне нравится и работа как говорят обязу то э, вечером я приходила, у меня ноги болели и сильно отекали. Сейчас такого нет, потому что я пью чай, и э, на протяжении дня пью много воды, то себя чувствую хорошо, утром просыпаешься, ты выспанная, нету разницы, когда ты легла. Даже если ты поздно легла, я очень часто слышу, когда Людмила рассказывает, что она бывает, что пару часов спит, и она просыпается с ощущением бодрости. Это действительно так, это нет такого. Еще результаты у моей мамы. Фото пока не выставляю, потому что она очень дорожит своими килограммами, как это не смешно, но она очень дорожит килограммами. Боится, чтобы не похудеть, но я вам хочу сказать, что я ей тоже направила нутробурс, направила чай, она пьет чай наш заварной и говорит, ты знаешь, я не похудела, но я так кушать хочу, но когда через неделю я к ней приехала, и когда я увидела вот этот двойной подбородок, который он был у нее, я не скажу, что он пропал, но он стал какой-то более выразительный такой, подтянутый. смотрю. Э, форма тоже тела понемножку подтягивается, и говорю, мама, ну что, она говорит, я не похудела, я говорю, нет, все как было, так и есть. По самочувствию она себя хорошо чувствует, она мне говорит, что там, чай мне передашь еще, вы понимаете, э, много энергии у нее появилось, э, по э, возрастным вот этим изменениям на лице она тоже получается потянулась, да, есть мужчины, но э, эта отечность тоже убралась, еще у меня женщина есть, которая я хочу быстренько, так, пока показали возможность, извините, может, только буду. Есть клиентка Лилия у меня, она очень страдала, у нее эта менопауза как бы наступает, и она говорит, у мне, мне то жарко, то холодно, мне так плохо, я так поправилась, я не могу на работе сидеть. Боже, я ей говорю, вы попробуйте чай, я вам направлю, вы просто попробуйте. Она мне, Боже, Ирочка, ты меня спасла, я чувствую себя замечательно. Да, они не, уменьш... они не пропали, но они уменьшились. И говорит, я настолько себя хорошо чувствую, спасибо тебе большое, ты моя, говорит, спасительница. У меня мальчик тоже заболел, я имею в виду клиент, э, заболел бронхитом. Э, и я ему только направила как раз этот чай, говорю, «Игорь, пей!» пей, не переставай пить этот чай и много воды пей. За два дня он пришел в чувство, он нормально себя чувствует, вчера мне пишет, а можно мне чай, я хочу маме заказать? Конечно, можно. Я, несмотря ни на что, быстренько на новую почту отправила, все, сегодня чай уже пришел, мама будет тоже пить. Но наши продукты, это просто бомба. И я вот вы предлагаю людям, что попробовали, позавчера тоже мальчик у меня, я направила просто, чтобы попробовали, попробуйте наш продукт, потому что что некоторые говорят лохотро он не работает вы сначала попробуйте перешел ему чай он вечером заварил сделал этот заварной я направила и получается что он утром я ему пишу, потому что ну, поддерживаю связь со своими клиентами, каждый день пишу, как вы себя чувствуете, какие ваши, э, ну, э, как вы себя чувствуете, что и как, э, и получается, что он мне говорит, а ты знаешь, я утром выпил, а я ему написала ближе к обеду к 12, э, пишет мне, а он как мочегонный, я бегаю, результат то есть и я уже почувствовал где у меня почки находятся спрашиваю у тебя песок камни есть он говорит да все есть говорю не переживать все будет хорошо процесс очистки пошел не переживайте ну что я могу сказать я очень довольна э, муж мой самый конечно такой э, он на себе все тоже испытывать приехал домой на три дня потому что мы далеко друг от друга живем периодически только видимся думаю скоро будем уже вместе он говорит, ты знаешь, а чай работает, я за день три раза сходила в уборную, все так хорошо, так легко, потому что у него есть э, тоже лишний вес, и мы будем здесь уже, когда вернется домой, будем над этим работать. То я вам хочу сказать очень-очень хорошие продукты, качество есть, побочных эффектов нет. Сегодня я планирую, вот после нашего утреннего зума, еду к невестке, а она очень худенькая, хочет поправиться. И когда я начала, за ним, э, вступила в нашу компанию, в нашу семью, я ей предложила, давай попробую чай. Да нет, я не буду, у меня витамины, я там себе купила, показывает мне целый ряд, говорю, хорошо, пей витамины. Приехала, спрашиваю, ну что, как рызата, да, ничего не помогло. Сегодня еду с чаем, и настоятельно буду говорить, пей, попробуй, поправиться, не знаю, поправишься, но пей для очистки, для оздоровления, все у тебя получится. Но слышала, что э, вчера, буквально позавчера рассказывали о том, что э, люди от этого, нашего чая поправляются. И нашла тоже видео, где женщина, по-моему, четырех, многодетная мама рассказывает о том, что муж похудел, а она поправилась. Вот, спасибо большое, извините, что так долго, но Хотела рассказать вам, как это все круто, как классно работают наши продукты. Это супер. Я люблю вас и я очень рада, что я с вами. Спасибо. А, спасибо. Ирина, да. а, можно вопрос? Да. Ирина, вы всем да. угощаете заварным или растворимым чаем? Смотрите, пробовала тоже растворимым, но растворимый идет, как вот даже на себе испытала, больше как сорбент. Вот если даже что-то не то скушаешь, вот я на себе э, ну, съела йогурт, и как-то мне было нехорошо. Э, и вот э, завари, ну, не заварила, а растворимый один пакетик, э, разбавила на пол литра э, И получается, что 10 минут, и все, и ты все окей. Да. Больше ну, заварной, что? потому что получается... Ребята, э, я, я извиняюсь, да. я, вас, я очень сильно извиняюсь. У нас сегодня в гостях есть ребята из Турции. У них пока есть интернет надо им слово дать ирина тебе большое спасибо за результаты, просто бомбически еще раз повторюсь. допустим я вчера у меня провалился жетон вчера еще раз продукты они одинаковые и особенно, это оригин, а это только организмы разные у кого-то этот продукт работает так и у кого-то работает вообще по-другому. То есть за счет нашей очистки организм начинает э, показывать ну, реакцию совсем по-другому. Поэтому давать нужно и тот, и тот на пробу. Давайте, я хочу... Э, уна... Вы знаете, что наш десант десантировался в Турции, и сейчас это, хотят поделиться, как они там отдыхают, тусят. Вот. И вообще, кто из вас начнет, девчонки? Давайте, я... Всем добрый день, извините за задержку, у нас тут проблемы с интернетом, потому что погода ветреная, сейчас я вам покажу чуть-чуть нашу красоту, видно? Вау, круто. Да, круто, если был, конечно, погода была классная, но ничего, ветер, думаю... Спасибо, наладится. На улицу вообще невозможно выйти, это Это моя первая цель, куда я хочу. Все время хотела. Значит, надо работать и придете к вашей цели. Хорошо, давайте начнем. Меня зовут Яна Новоселевская, я из города Темного Троско. До компании я была в компании Там, конечно, сами понимаете, что что происходит с GNS, кто не знает, потом индивидуально расскажем. То есть компания классная, продукты классные, но все, что внутри отношения людей, как говорится, в командах, каждый за себя. А, как вы знаете, в компании CLC тут чуть-чуть все по-другому. Мы стараемся помочь своим нижним, вышестоящим, все друг дружку любим, обожаем и ценим. Значит, в компании э TLC. Я пришла 20 ноября благодаря Александру Потапову. Саша, тебе еще раз большое спасибо. Я готова говорить это постоянно. Он меня вытянул, будем так говорить, с того, э, как сказать, с ну, того места, там, где я не должна была быть. И как бы, я очень довольна, я быстро приняла решение и очень довольна осталась. Я забрала всю команду, ребята, всем моим приветствуют. Ну, в принципе, Половина зашла уже на прямой эфир. И как бы мы начали работать здесь. Саша нас обучал. И, естественно, те навыки, которые я дала Жене, да, я применяю здесь, но уже чуть-чуть по-своему. Учаясь здесь, зная, что-то там, то есть уже идет какая-то работа и какая-то возможность да, дать своим людям что-то. Значит, давайте я расскажу по продукту, свои результаты. И результаты, конечно, сейчас на данный момент я полгода в компании. Они просто бомбезные, я не ожидала такого, потому что 7 лет назад у меня случилась ну, трагедия, да, у всех такие трагедии происходят, умирают близкие люди, и на основании этого я, будем так говорить, у меня щитовидная железа полностью лягла. У меня давление было 40 на 50, я полгода вообще лежала. 7 лет я искала пути восстановления организма, ну, посадили меня на гормоны, кто знает, что такое щитовидка, мы пьем гормоны, да, они нас крутят. Ну, мы без них не можем, потому что щитовидная железа получает свои гормоны, и тогда она работает, и органы работают. В данной ситуации э, при приеме чая, три месяца я пила и асу, я пила э, инстанцию. Ну, я, в принципе, пью весь продукт на данный момент сегодня, ну, постепенно вводила все, и за три месяца у меня не было никакого результата вообще. Я просто думаю, ну, для себя как бы понимаю, да, продукт классный, все говорят, что классно у всех. Но у меня не было никакого результата, я понимала, почему. На сегодняшний день, не поверите, проверьте, как я всегда говорю. Значит, я ушла с гормона. Хотя на ноябрь месяц, когда я начинала пить гормон, у меня был эутирок 10. Это большая доза по гормону. На сегодняшний день, после маски праздников, я сдала анализы. Мы постепенно опускали, опускали с эндокринологом. Номера, да, все ниже, ниже, ниже, и на сегодняшний день, вот я приехала уже в Курцию, я уже не принимаю гормона вообще, то есть чай, нутробуд, весь продукт, который я принимаю, он мне восстановил видно, железу. Я не могу сказать конкретно, какой именно продукт, но в комплексе, мне кажется, тут все было, и я себя чувствую превосходно, ну, вы все прекрасно понимаете, кто пьет продукт, вы когда начинаете себя чувствовать классно, вы забываете о тех болезнях, которые происходили, и то, что с вами было плохо, да, потому что когда человеку хорошо, то тогда человек забывает о плохом. Вот и все. То есть я очень благодарна компании за то, что я стала здорова. Ну и при этом как бы ушел вес, ушел живот, ну и все-все-все стало спать хорошо. Нервная система, все удивляются сейчас, я постоянно взрывалась, постоянно в истерику уходила. Сейчас вообще я параллельно мне, Хоть там пускай горы ломаются и взрывают, мне все равно. Вот как бы ну, такой краткий результат по продукту. Ну, по ребенку у меня тоже ну, проблемы многие ушли, сопли ушли. Постоянно в садике у нас были проблемы с соплями. Мы три дня походим неделю дома, три дня походим неделю дома. Но это у всех у детей такой вот, вирус топливый, Пришел в садик да, и все дети с соплями. Сейчас я забыла, что такое сопли, я забыла, что такое кашель, мы год вообще не болели в первый класс, пошли, учительница, даже вот ребенка как-то вызвала к доске, или как там она, не помню, или что она вызвала тебя к доске, или как? как, я украл, я буду, я... как Никогда не болеешь? Да. Почему? И что ты сказал? Что я пью маму в кодекс. Вот, ребенок сказал, что мамин продукт То есть учительница сама удивилась, почему ребенок все болеет, мы, слава богу, не болеем. И сейчас как бы начинают уже вопросы родителей задавать, а в чем причина. Ну, как бы, кто, кто понимает это, да, тому и я объясняю. Кто не задает вопросы, пытаемся достучаться. Ну, вы прекрасно понимаете о продукте. То есть о продукте можно рассказывать много и, говорить говорится, круглыми сутками, так как, ну, мы уже ощутили на себе это все. Давайте я вам расскажу, как я пришла к директору, потому что у меня очень такая интересная история получилась. В компанию я зашла, подписала 20 ноября. 21-22 и так каждый день я вводила своих партнеров, других компаний и опять же начинала заниматься вводом новых партнеров, потому что ну, как бы я поняла, что здесь можно работать и зарабатывать. На момент декабря, где-то числа, наверное, 10-е. Уже в ну, моей команде было человек, наверное, 60. Ну, кто, кто что-то делал, кто что то что-то не делал, ну, это у всех тогда, кто, кто начинал потихонечку, как говорится, кто уже стартовал вместе со мной, кто ну, все, все люди по-разному это все делали. И вот я не помню, какого числа, но. Саша, если ты помнишь, напомни мне, мы с Сашей до трех ночи закрывали менеджера, в начале, где-то в середине декабря я, то есть, в принципе, за, пол, за полмесяца я закрыла менеджера, там, ну плюс-минус, да, и потом я заболела, я очень сильно заболела, у меня было воспаление легких 40 на 60, я просто, ну вся моя команда, все знают, да, что я вообще даже в постели встать не могла. Мне просто реально было, вообще слабость была. Я на таких антибиотиках была, еле вычухалась. Если бы не наш продукт, еще раз возвращаемся к продукту, я бы, наверное, вообще бы не встала. Я не знаю, слава богу, что он был, потому что э, антибиотик нужен был обязательно. Я неделю 40 температурой была, и я пила чай, я вообще ничего не ела, нутрабут вот пила. Ну, то есть, Принимая антибиотики, я параллельно выводила это все, что через силу, потому что, честно, не было сил. И две недели я потом просто пролежала пластом. И на 8, на 8 января уже 21 года, э, в том процессе, пока я болела, Саша помогал, с моей командой он работал. И на 8 января мы попали, Саша, по попал на начало января, да, Саша, напомни мне ты попал в двадцатку под G5, да, а потом на следующую неделю моя команда попала в пятерку уже, а потом мы 13 были на следующей неделе еще раз. То есть в январь мы забрали не всегда под G5. Ребят, это что говорит о том, что компа... ком... команда работала, мы все молодцы, и даже если взять меня, да, я этот весь период проболела, я только могла 1-2 января встать в постели, хоть что-то пройтись по квартире, потому что я реально, ну, все, я была... Я думала, я не выкараблю. И на 15 января, опять же, то, что команда работала, я закрыла директора. Мы до 6 утра закрывали директора. Но мы сильно не старались, потому что, в принципе, оно само по себе так получилось. Я не знаю как, но, слава богу, оно так получилось. То есть, в принципе, за полтора месяца я сделала директора. Я думаю, что если есть команда, если есть желающие, рабочие люди, которые хотят так же как и заработать, да, то... Все это возможно не только у меня, а возможно у всех людей. Потому что мы ставим цели, мы идем к этим целям и стараемся к ним приблизиться. Ну вот, как-то так. Ну, естественно, цель была у меня поехать в Дубай, и, конечно, хотелось мне поехать со своей командой. Ну, ребята некоторые чуть-чуть не дотянули, но ничего, на следующий март мы уже как бы построили планы целей, и мы уже идем к ним. Те, кто хочет, все поедут и добьются этого всего. И хочу сейчас как бы чуть-чуть познакомить вас вкратце и со своей командой, девочки, кто у нас тут есть в двух, двух словах, э, кто там может дома, Надежда Петровна, Эмочка, кто может в двух словах, э, как вот вы пришли сюда, ну, вкратце, и так, чтобы люди вас чуть-чуть э, узнали, кто есть Начинать. Я есть, я могу, Давай. здравствуйте, меня зовут Эмма, живу я в Турции уже 25 лет, сама с Грузии. Я тренер по гимнастике, но из-за пандемии в прошлом году начала искать способ дополнительного заработка, так как нас всех закрыли и на работу я уже не ходила. Нашла я компанию GNS, начала я там. Шесть месяцев проработала, если можно так сказать, но без результата. И с Яночкой мы познакомились именно с той компании, но мы особо не общались, мы были в разных командах, просто на созвонах я ее чисто видела, а так ни разу даже не переговаривались. Ну и в декабре месяц, да, в ноябре, в ноябре, значит, она мне написала, мы начали с ней переписываться, у нас завязался диалог, как мы сразу, какая-то какая электрика у нас с ней произошла, мы начали общаться, она мне предложила... Tlc. Я где-то недельки-две созревала, ну и потом тоже решила подключиться, вот, вот так я попала в, ком в команду, очень тоже благодарна Яне, тоже не перестаю ее благодарить, спасибо тебе огромное, что ты меня вытянула с той дыры, в которой я была, я так называю, ну вот, очень рада тоже что попала в эту команду, в компанию. Команду вообще обожаю. Очень все добрые, теплые, отзывчивые. Обожаю всех вас. Всех вас целую. Вот. По продукту тоже я получила очень хорошие результаты. Я себя чувствую очень хорошо. У меня общее состояние улучшилось. Похудела я на 4 килограмма. Ну, большого у меня как бы излишка в весе не было. У меня сейчас так оно как бы, ну в основном сейчас вес стоит. Я значит употребляю заварной растворимый кофе, энергия. Ну, периодически иногда оно у меня заканчивается, потом я жду немножко в Турцию долго идет посылка. Вот, ну вот так вот. Сейчас пришел нутробус, я пропью его еще раз. Я его один раз пропила, потом э, сделала перерыв, потому что проблема с э, жидкими витаминами на таможне происходит в Турции, вот то я на мне сейчас привезла вот эти в сашетиках, вот и я буду опять их пить ну вот так в общем очень хорошо себя чувствую партнеры клиенты тоже мои очень довольны продуктом всем нравится туркам продаю все нормально уже по второму по третьему разу у меня покупают ну вот так да спасибо большое Эмочка мы вчера с Эмой встречались Эмочка нам показала вчера Uh, как она Замок, да, замок в Бодруме. Мы, наверное, часа три в этом замке были, делали фотосессии, uh, такие ролики мы потом чуть-чуть позже выставим и в чаты, и в инстаграм, в фейсбуке, посмотрите, как мы вчера дурели там, ну, короче, это просто мы выехали, наверное, часа три дня, да, да. и вернулись в часов восемь-девять вечера, просто в одном замке были в этой локации, да. Вообще там такая красота, так да. что... Еще замок, еще замок был наполовину от... закрыт, потому что да. работы да. ведутся. Поэтому это ну, мы да. в центральной части только побывали. А если бы замок полностью был бы открыт, мы, не знаю, наверное, там часов бы шесть ходили точно. Да, но мы больше времени уделяли нутробудку, чаю да, и да. локациям, которые даже ребенок говорит. Да. Он вчера у нас там и был эксперт по фотографиям. Нас фотографировал. Хорошо, Эмочка, спасибо большое. Давай мы ждем в понедельник. Так что он, сейчас в Турции закрыли местных на субботу и воскресенье. Они даже с квартиры не могут. Брать. Законы тут у них. И Яремче Не, Яремче это понятно. Она приедет, в уже билеты куплены. Это однозначно. Будем, будем знакомиться. Девочки, кто там? Надежда Петровна, Томочка, кто есть? Добрый день, Яночка, если позволите. Да, да, позволяю, позволяю, конечно. Я Надежда Кристинина, мне 60, да, Господь, вот даже в до июне будет 68. Я, понятно, в своем возрасте, прожить на пенсию сложно, поэтому я искала себе работу офлайн. Да, не работает. Включите видео. Видно? Я Было включено, я не знаю, кто будет. Видно, да? Я искала себе работу офлайн, но, ну, понятно, найти в таком возрасте работу по тому опыту, который я имела трудовой. Поэтому стала искать работу онлайн. И нашла, нашла телефон, стала звонить, партнер был недоступен. А потом, буквально через дня 3-4, мне пришла смс что телефон, значит, абонент доступен. Я тут же набрала, это была Яночка, она только приехала из Польши, и вот мы с ней по телефону разговариваем, а чемоданчик по плиточкам, цок-цок-цок. Она говорит, что такое, я ей сказала, что еще работа. она не знаю, как вы хотите, поверите или нет, но я вот за два месяца заработала, поехала в Польшу, купила там машину, сейчас вот только приехала, машину потом привезу. Ну, что мне оставалось здесь? Как вы думаете, можно было поверить этому человеку? Конечно же, я тут же приняла решение, причем разговор был такой, что если вы зайдете с большого пакета, амбассадор, то у вас будут партнеры ваши вас дублировать, и у вас будет успех. Так Яночки говорили, так и она мне рассказала. Естественно, я подключилась в эту компанию, в которой была Яночка. Ну, там продукция, конечно, супер, но маркетинг план там очень тяжелый, очень тяжелый. Вот, и кроме того, там нужно было платить за то, что пользуйся сайтом, за то, что дают тебе поток клиентов, за все нужно было платить, а это была сумма, выходила больше, чем моя пенсия плюс кредитная карточка, поэтому я Яночке сказала через два месяца, что Яночка, я не буду здесь заниматься этим, потому что это очень тяжело. Она говорит, давайте попробуем вот здесь, я приняла такое решение, значит, давайте… Это хорошо. И мы тут же подключились в ТЛС. Я стала сразу принимать первый продукт. Это был растворимый чай. Я пила 50 дней. Реакция наступила сразу же через 2 часа после приема этого чая. Кто принимал, тот понимает, меня посещение белой комнаты очень часто интенсивное. Вот, результат был замечательный, кишечник прочистился сразу же, на второй день у меня хорошее было настроение, хороший сон, я э, много лет уже, знаете, такое забытие было, но сна крепкого не было, сейчас я сплю как младенец, 9 часов, мне надо, когда у нас мероприятие задерживается, я с трудом их выдерживаю, потому что нужно спать, ложиться 7 часов, естественно, нервная система, я спокойная, а вот, самочувствие намного улучшилось, и я хочу сказать, что много лет я, у меня с желудочно-кишечным трактом были проблемы. Я не могла кушать жареную пищу. То после того, когда я пропила растворимый чай, я стала принимать заварной час. Чай «Нутробурск», «Чагу», «Энержи». Сейчас я… Поначалу я с удовольствием присела на «Чебуречки». Вот, потом жареная рыбка, жареная картошечка и все остальное. То есть, понимаете, значит, очищается печень, очищается кишечник, очищается желчный, очищается поджелудочная. и мы сможем принимать пищу, э, ту, которую мы полюбляем. А вот, потом у меня случилось тут э, форс-мажор. И у меня прихватило сердечко. Я хочу сказать, что отношения в команде, я как-то уже говорила о, своей, о своем самочувствии и благодарила своих вышестоящих партнеров, чем очень рассмешила. Но я хочу сказать, из того опыта, который я имею в предыдущих, я лет 10 назад там пыталась тоже заниматься в других сетевых компаниях, и последняя была вот Джинес, то отношения в команде это очень большое значение имеет. А вот я я не очень благодарна для меня что такое Facebook? это темная ночь была и китайцевым на иностранном языке говорящие вот она очень много мне внимания уделила всему научилась сейчас работаю на всех мессенджерах а вот и когда у меня случился срыв сердечный, то команда, понимаете, Томочка, у меня такой-то продукт есть, у Яны другой продукт есть. Эма там, Надежда Петровна, каждый день как вы себя чувствуете, понимаете, такая вот моральная поддержка. Тут же мне по почте выслали два продукта, меня тут же на второй день поставили на ноги, я вот пропила... Нутробург плюс, который с добав, сердечной добавкой для укрепления сердечной мышцы. Я буквально через два дня стала снова работать в, в, в Фейсбуке, в интернете. Вот. Сейчас Яночка мне прислала сердечные капли. Ну, Честно сказать, эффект такой, что... Мне страшно их принимать. Я сейчас скажу вам почему. Потому что когда их принимаешь, чувствуешь себя великолепно, начинаешь гасать как гасак, никаких проблем э, с сердцем. И я, честно говоря, забеспокоилась таким интенсивным методом укреплять сердечную мышцу. Думаю, да я лучше на по потихеньку. А только в экстренных случаях буду эти капли принимать, потому что эффект потрясающий. Это в экстренных случаях, когда, конечно, и Господи, чтобы у кого-то что-то случилось, ну типа как совета, вот, если проблема, сердечный приступ там или какой-то, капнули там есть в пипетке градация, я 0,75 этой порции принимаю вот я трижды принимала за две недели, под язык 30 секунд подержал, вот, и чувствуешь себя прекрасно, приходишь, то есть сердечная деятельность восстанавливается. Хочу сказать, что я тоже, вот Яночка показывала гребушку сына, а вот я внуку своему тоже вот 4 месяца подряд, нутробурс, он у нас был очень болезненный, в этом году, конечно, у него были заболевания, ну, вот как Яночка выразилась сопли. А вот но чтобы были критические ситуации, как раньше у нас было по две недели, температура большая, и мы тут и ингаляции, все, все, все остальное, то сейчас это проходило в более легкой форме. Продукция супер. Рекомендую всем и молодым. И моего возраста и старше. Доверять тем людям, которые вам ее рекомендуют. Главное, доверяйте людям, и все у вас получится. Всем спасибо, всем будьте здоровы. Надежда, спасибо, скажите, большое. какие капли. Яна, Надежда, какие капли да. Да, сердечные, Надежда, скажите, какие капли сердечные вы получили от Яны. Надежда Петровна пила капли лайф. Вчера на них не была. Все, спасибо, да. Спасибо. Uh -huh, да. Э, спасибо большое, Надежда Петровна. Я так понимаю, Томочка, она видна. Тома есть? Тома, можешь? Да, я есть. Я извиняюсь, ага. могу оторваться, конечно же. Здравствуйте всем. Я предприниматель с 2004 года. Вот, по данный час, конечно же, ну, немножко печально же наши законы. И сейчас это все, что не происходит, вы сами понимаете. Так получилось, что так и тяжело нести, и, и бросить тоже жалко, да. Ну, пока я чуть-чуть держусь. Четвертый месяц я на ногах, день у день. Один день у меня был выходной, это Пасха. Хочу сказать о продукте, что, конечно, он меня тут и держит, поддерживает меня, мое состояние. Можете представить, с 8 часов утра до 9 часов вечера быть здесь. И прийти домой еще, что нужно делать, уроки ребенка проверить, что-то помыть посуду, прибрать. но ну, это хватает, конечно, вредность. Продукт меня поддерживает очень хорошо. Я начала пить чай заварной. Я не скаж, не сов, ну, как, как я возмущалась немножечко. да? Яна, меня понесло. Яна, я поправилась. Яна, я не знаю, что со мной делается. Я была в шоке. Оказывается, ну, как мы все понимаем, у каждого свой организм, у каждого свои проблемы, да, и у меня организм был настолько уже, как на русском языке, на украинском, выснаженный, да, уже все ресурсы были исчерпаны в моем организме. У меня присутствовала нев... неврология, очень сильная, я о ней сначала не знала. Мне было очень плохо. Я думала, что у меня вообще, наверное, какой-то рак. Потому что я спать не могла ночью. У меня все болело тело внутри. Вот. И даже то, что подушка у меня была не подушкой, а камнем. Мне хватало 5-10 минут на одной стороне полежать на второй. И я еще мучаясь очень долгое время, пока у меня не полопали капилляры в глазах. И кума мне же сказала, то нужно что -то делать, иди к врачу. Ну, естественно, я пошла, меня назначили капать. По 5 часов у меня капали каждый день, мне стало легче. Ну, потом же опять у нас же этот коронавирус, туда-сюда. Помахал, конечно, мне еще и мануальный терапевт, ставил мне на ноги. Вот, и опять же таки коронавирус нас немножечко, ну, не позволял идти к врачам лишний раз обращаться. Доброго дня. Доброго. А? Я извиняюсь, мне нужно вот, и чай начал мне помогать. Я встаю с утра, не то что, ну, как будто бы я, не знаю, сколько спала. Месяц, наверное, отдохнувшись. Вот, э, начала принимать я и нутробурс, та же самая. Пропила я бутылочку, потом уже в сашетках взяла, немножечко сама пила, ребенку давала та же самая. Заметила, у меня волосы перестали выпадать, Насколько у меня выпадали вообще волосы, это было просто что-то с чем-то. Перестали выпадать волосы. Я заметила, что начали даже расти уже, такого у меня уже с 1 метра уже отросли волосы новые такие. Так. Вот. Э, пропила э, блосоме, так же самое, тоже понравилось. Э, кофе, э, первый раз я его попробовала, да я его не поняла. Потом, конечно же, что же зависит э, от э, загрязнения, наверное, я так думаю, организма. Пропиши чай, видать организм немножечко как бы уже и прочистился, и я поняла вкус этого кофе Дельгадо. Сейчас я без него просто не могу. Он мне очень нравится, бесподобный вкус, все. Но поначалу говорю, я не понимала, и вообще насколько я любитель пить чай с сахаром, да, кофе с сахаром, я не представляла, как я буду этот пить чай наш, да, без сахара. Я его сейчас спокойно, я, я не могу, я без него просто не могу без этого чая. Получила я чай малиновый, мне очень понравился тоже, сейчас я его пью, кстати, я себе тут его сегодня сделала, вот, но продукт очень мне нравится, он мне помогает сейчас стоять на ногах настолько, что я просто не могу передать, наш продукт работает, конечно, к сожалению, мне очень, ну, к моему огорчению, да, мне не получается еще как бы вести тут и бизнес, так как я и тут веду свой, свой традиционный, и TLC, хочется, конечно, больше продвигаться, но ну, всему постараюсь. Всему свое немножко. время. Да, всему свое время. Людям, конечно же, объяс, объясняю, рассказываю, но не все могут это еще понять, и ну, немножечко, ну, все всегда бьют на деньги. Нет денег, нет денег, нет денег. Ну, ничего, прорвемся. Спасибо так. большое. Бо Спасибо, Томочка. А, так, кто у нас там еще есть? По-моему, все, больше не успели еще, ребята, зайти. Yeah. Хорошо, я, я хочу, я начала не слышала, да, мы пока подключались. И хочу спросить, есть ли в комнате новички? Включайте микрофончики. Скажите, кто ваш спонсор? Я новичок. Да, добрый день. Людмила, да? я с Латвии. У меня спонсор Людмила. Очень приятно. Сейчас... Да, скажите, пожалуйста, как вы пришли к компании? Давно ли вы? Недавно, всего лишь две недели. Ну, а, минус 4 килограмма. Фу, это вообще бомба. Да, и минус 4 сантиметра в талии. Очень удивлена так okay. э, на лицо получилось так что я была на больничном да и на работе э, не появлялась тоже ну как два месяца и меня естественно не видели и вот после э, расскажу вообще как как я пришла к этой продукции э, у меня э, был поставлен диагноз театроз печени и буквально вот в Фейсбуке Людмила, ну, чтобы все понимали, Людмила это мой бывший директор по продовольственному магазину. Мы с ней очень долго вместе работали. И я увидела, что она рекламирует ну, в Фейсбуке да, ТЛС продукцию, очищение организма. Естественно, меня это заинтересовало. В первую очередь я ее сама нашла, позвонила, спросила, ну, как я могу достать этот чай. Потом она предложила мне, говорит, ты можешь ну, не только чай, ты можешь еще и зарабатывать. Мне это тоже очень заинтересовало. И вот сейчас, ну, не скажу, что мне легко я в этой сфере первый раз да в такой вот именно сетевая вот все это да и не, не доходит сразу как хотелось бы наверное да ну но уже что-то понимаю иду к цели очень хочу добиться большего чем сейчас у меня в принципе есть да и вот как говорят со своей ну, зарплатой да, я могла только э, от месяца до месяца прожить. Да, вот, ну, питание, рассчитаться с коммунальными и все. Больше ничего себе не можешь позволить. Вот, надеюсь, что здесь я смогу позволить детям что-то больше и себе. Э, да, можно... Браво, браво, браво. Можно я скажу? Здравствуйте всем. Наташа, я тебя поздравляю, это твой дебют сегодня. Я даже не могла предположить, что ты так умеешь, можешь и что ты на это способна. То, что ты сейчас сказала, так, как ты сказала, я просто в восторге. Спасибо всем. Спасибо. Я просто извиняюсь, что я перебила, но я действительно, зная ее, у тебя все получится. И у тебя все уже получается. Да, я тоже самое хотела... Сказать, что Людмила сказала, я поздравляю вас, что вы в правильном месте и, как говорится, приняли быстро это решение, потому что здоровье это самое главное в нашей жизни. Если не будет у вас здоровья, то вы не сможете не работать ничего, потому что каждый человек, когда заболевает, он думает, Господи, ну дай мне силы справиться с этой болезнью. А когда человек выздоравливает, он забывает о том, что Господь дал ему эту силу. понимаете? И надо каждый день благодарить Господа за то, что мы с утра проснулись, за то, что мы здоровы. И при этом Господь дает нам возможность заработать. Ну, не знаю, и честно. Я могу еще немножко как бы отзыв а, о... Да, пожалуйста. О чае. Да, я а, пришла на работу, да, и все ну, тоже были удивлены, ну, как на внешнее, то, что, ну, ой, что-то в тебе не так, ты похудела или еще что-то, естественно, да, я говорила, что я вот сейчас в такой компании, да, пью чай. А, но... Знаете, что заметили мои э, работники, э, вот в этот чай, наверное, я не знаю, на самом деле он так действует или это просто мое самовнушение, но у меня э, вот раньше, да, там чуть-чуть устала, пойду посижу, ну, потом сделаю, да, то сейчас у меня просто, ну, как батарейка, я не могу остановиться, я так работаю, что вот, ну, если не смотреть на время, я могу и переработать свои часы, ну, вот настолько вот у меня это вперед энергия, да, я не знаю, зависит это от, от этого чая, но вот раньше не замечала по себе такого, да, но вот сейчас прям сильная энергия. Работаю так, что просто на работе все удивляются, откуда ты взяла это все. Да, это так работает чай, появляется у всех энергия, уходит все плохое от организма, и у вас остается только все хорошее. Что Яночка, радость, я и тут три копейки да. хочу добавить, я это нормально, важный человечек. <связь> да, дело в том, что, Наташ, ты сейчас подтверждаешь то, что даже вот предыдущая коллега наша сказала: как я рассказывала: я месяц сплю по три часа, а меня прет, меня штырит. Вот сейчас тоже Янина коллега говорила, женщина уже, скажем так, пенсионного возраста, у меня действительно, такие же мысли появлялись. Вот что она говорит, я думаю, может там какая-то конопля, и меня вот от этого прет во все стороны, я не понимала. Я сейчас слушаю и успокаиваюсь, что это нормально, что со мной все в порядке. Более того, что я хотела сказать, слушая Яну, не знаю, так получилось, что как-то мы друг другу добавились на Фейсбуке, вы знаете, как вот есть притяжение какое-то, первая была Эма, это любовь моя на расстоянии, а дальше Яна, плюс вот эти мошенники, там тыры-пыры, я за нее испугалась, вот. Ну, какое-то такое, мне казалось, что вот меня кому-то тянет, кому-то я ровно, а кому-то вообще никак. Так вот, сегодня, слушая сначала Сашу, потом Яну, я стою и думаю, ой, сижу и думаю, а может, действительно, в этом чае есть какие-то флюиды, потому что, понимаете, я как бы была связана со сферой СПА, и вот есть там всякие афродизиаки, ну, кто в теме, тот понимает, о чем я говорю. И я думаю, может, там что-то есть такое. Ну, честно, у меня уже потребность особенно позвонить Потапову и Сереже, это уже как наркотик. Мне вчера Саша, я в 12 часов получаю СМС от моего партнера, значит, если у вас какой-то там, из лягушки, вытяжка жира, не знаю что. Я думала, это подкалываю. Я пишу Саше Потапову. Мой муж говорит: слушай, прекращай, у него есть жена, рабочее время закончилось. Давай, говорит, чтобы не было там никаких этих. Я говорю, стоп! Я не о любви, я о работе. Короче, пишу я Потапову, он мне отвечает, и мы в 12 часов ночи мы созваниваемся. Он ржет, и я ржу, и говорит. Люда, ты скажи, что там, ну ладно, я не буду в эфире это говорить, значит, что у нас лягушечьего жира нет, нет но у нас есть козии там, значит, этот, помет. Потом мы посмеялись, хихи, ха спокойной ночи легли, а меня ковыряет, я думаю, стоп. А вдруг человек вот просто, или это подколка, или вдруг человек действительно что-то ищет, но он не может выразиться и не может назвать это словами. Я с этой мысли уснула, но уснула как? Я до двух часов ночи вязала пледик внуку. Вот доказательство. Я не могу поехать в Лепо без пледика. Проснулась я в шесть, опять села пледик вязать уже на кресле и думаю, но ну этот же человек вот что-то ищет. Короче, что вы думаете? В итоге переписок и выяснение отношений, это я даже делюсь опытом с новичками, и не только с новичками. Я бывала в этой жизни оказывается, надо было, я решила так. Но если это подколка, то я, конечно, отвечу так, что они этим лягушечьим жиром его на всю жизнь запомнят. А если это правда, человек что-то ищет, то я помогу и попала в десяточку. Действительно, когда спросили, а для каких целей вам нужен вот этот, ну не помета жир или что им там надо, а они, они говорят, сахар, девятка, сосудами полная опа и так далее есть yes, наш клиент понимаете и тут появился уже эфир я уже хожу тут вас в наушниках слушаю потому что меня муж я его начинаю раздражать своим вот этим я и так энергично а сейчас в квадрате в кубе вот я ему предложила поехать в юрмалу погулять мне не мешать вот отдыхать и работать и вот слушаю вас и я не понимаю я действительно Вчера мне написал с Турции наш коллега Людмила, если вдруг вы мне сможете помочь, ребята, вы о чем? Вы только пишите, я пешком пойду искать ваших там, не знаю, коллег, друзей бывших. Оказывается, этот человечек много лет жил в Риге и потом уехал в Израиль. Так что, честно, Саша Потапов, давай найдем такую лабораторию, пусть нам скажут, что есть в этом чае. Я сейчас не про травы, я сейчас про какую-то наркоту, которая вызывает положительные эмоции. Я действительно такой атмосферы, даже вот Наташа не даст соврать, она работала у меня в подчинении. Как мне сказали, меня по сегодняшний день там вспоминают не злым словом, а добрым. Но мне кажется, даже там не было такой атмосферы, которая есть вот здесь на экране. Я вас никого не видела, но я вас всех обожаю до безумия. Короче, Саша, реши этот вопрос, чтобы я успокоилась. Спасибо. Я хотел добавить как раз к вашим словам. Чая, ничего нет, кроме чая и хороших обычных травяных заваров и отрав. Это все вас. Вся вот эта энергия, она просто была за, за толстым слоем, как говорится, жизненного опыта, усталости накопленных шлаков, поэтому это реакция вашего организма на помощь. Вы, вы его раньше эксплуатировали, а сейчас вы ему протянули руку помощь. И организм ваш ответил. То есть это ваш организм, это ваша экспрессия, ваш характер. Он просто как оттерся и заблестел, как, как новенький. То есть вы вернулись просто в то время, когда вам было 20-40 лет. Вот. Только так. А сам продукт, он Спасибо. почему по-разному действует. Я же говорил, ребят, очень важно психологическое состояние, то есть меньше ковыряйтесь в самом продукте, ковыряйтесь в самом, самом себе, потому что когда ты начинаешь копаться, вот я тоже чай пил, обычно чай, просто вот чай наливаю, все попил, вот с кофе у меня были результаты сразу, чай, все будет, потому что продукт, когда он работает, он работает, неважно, думайте, как он работает, не думайте, но просто он работает гораздо лучше, когда у вас, по крайней мере ментально, нету, вот я заплатил 50 долларов, если у меня крылья... Не вырос за спиной, значит чай плохой. Это реальные деньги, реальный продукт. Поэтому деньги тебе называются вложенные в себя. Здоровье ⁇ это дороже всего на свете. И вашим близким тем более помогать. Есть у нас, есть у нас в еврейской мистике есть такая штука, называется Кабала, такая наука. И там есть закон влияния окружения. Он говорит, что лучше находиться между позитивными людьми. Неважно, в каких обстоятельствах, чем негативных людей в лучше гораздо обстоятельствах. Вот то, что влияет на нас, это община между нами, когда люди заряжены позитивной энергией. И кроме того, есть такая наука в Японии, есть целое исследование, которое сделали насчет проверки воды. И дали одному заключенному держать стакан воды, там, который был обвинен в убийстве некоторых людей, несколько минут. И заморозили. И дали позитивным людям, там, религиозным, которые верят в Бога и молятся, и делают хорошие вещи на этой земле, тоже им дали держать стаканчик воды. И заморозили. Потом взяли, положили это, это в микроскоп. И вы видите, состав воды абсолютно, абсолютно разный. Абсолютно разный. Так что делает здесь? Чай работает. Все. Что здесь ценность в этой... В этой группе людей, что мы каждый дарим другому подарок нашего позитива. И это чай добавляет, да, потому что вы передаете чаю в жидкость ту энергию, которую вы собираете здесь. И тогда, кроме чая, есть еще общее влияние на наше настроение. Вот поэтому мы продолжаем развиваться. И я надеюсь, что я объяснил себя хорошо, потому что это немножечко сложноватые процессы научные. Нет, вы Но... очень доступно объяснили, спасибо. Вы Но действительно еще, еще, правы, еще. и оказывается, среди нас есть живые лаборанты, которые объяснили, что делает чай. Так что мы можем даже ваши способности продавать теперь. Конечно. Еще немаловажный фактор, конечно, ребята, в этой компании, помимо очень хороших, доступных, опять же, практически для любого кармана продуктов, простых, которые мы привыкли, то есть не нужно приучивать, чай и кофе пьют и знают все с детства. Поэтому вопрос, когда уже простой кофе пить или выпить кофе «Наша», Нету раздвоения личности, то есть не надо переучаться. Кофе я пил до этого такое, а теперь я кофе пью вот этот. Чай я пил такой, теперь пьют вот этот. Тот я даже не прикасаюсь. Поэтому здесь проще, чем в других компаниях, потому что там продукты все для нас новые. И, конечно, денежное вознаграждение, еще раз, я на деньги не падки, но все равно, когда ты зарабатываешь деньги и видишь, как твои партнеры, твои корешки зарабатывают деньги, когда мой человек пришел, заработал 100 долларов за 2 часа, там 3 часа подписки, это окрыляет. Я говорю, вот успехи моих подопечных, они как мои личные успехи, то есть меня радует больше, чем в моем кошельке. Потому что я челку реально ничего лапши не навешал. Ни с продуктом, ни с компанией. Он рад, что он пришел. А уже ты, 142 доллара. Уже 142? Офигеть, ты меня уже обскакал. А резетки... Спасибо. Спасибо, команде. Резетки Молодец. будут. Молодцы, молодцы, ребят, молодцы. Да, спасибо большое. Еще хочу спросить, если еще у нас новички или кто-то стесняется, я тогда хочу поздравить новичков что они пришли в нашу компанию. Вы обязательно ощутите по состоянию здоровья, может быть быстро, может быть не быстро, но результаты будут по любому нету ни одного человека, который не получил результатов от продукта. Самое главное принимать правильно, пить очень много воды и, как говорится, Двигаться вперед. И по финансовому вопросу тоже, ребята, получите результаты, если правильно слушать все, быть на всех мероприятиях. Это самое главное. Проис надо быть там, где все происходит. Если ты не присутствуешь на мероприятиях, ты потеряешь много информации. Мы вот с Оксаной сейчас на пару слов расскажет о себе. Мы сейчас не находимся в Турции. И вот, верите, если бы... Да. Значит, если бы, вот, допустим, Оксана или я не поехали в Турцию, мы бы не ощутили того кайфа, да, ой, в Турцию, господи, простите, в Дубае, мы бы не узнали, сколько информации, <tech> сколько мы там получили и энергии, и информации, и всего-всего-всего. Оксана, я тебе даю слово. Всем доброе утро. Хочу сказать, наверное, свою историю я расскажу в другой раз, но я хочу вам сказать, дорогие партнеры, о том, что у нас просто потрясающая команда и потрясающая компания. Я говорю это с точки зрения опыта, и у меня благодаря этой поездке, где мы сейчас с Яной находимся, еще раз... Uh, не то, что жетон провалился, да, то есть, что я нахожусь в правильном месте, а это еще такое подтверждение свыше о том, что у нас в компании Total Life Change реально очень крутые возможности для каждого из нас, и не только финансовые, но и личностного роста, и благодаря тому, что uh, у нас такая команда, ребята, мы сейчас с вами все только начинаем, мы стоим у истоков очень... Uh, великого будущего компании в наших странах, городах. Я уверена, что все люди, которые приходят каждое утро сюда на эфир, они достигнут потрясающих колоссальных результатов и по здоровью, и по личностному росту, и по бизнесу. Это просто будет ну, 100%, я уверена. Я хочу поздравить новичков с правильно принятым решением. Ребята, кто присоединился недавно к нашей команде, вы в правильном месте, вы молодцы, что приняли такое решение, вас сюда однозначно привел Губок, и я желаю вам достичь самых высоких вершин в этом бизнесе, и уверена, что у вас все-все получится. Я хочу, ребята, вам пожелать сегодня всем замечательного дня. У нас вот такой вот здесь вид, мы сидим сейчас в фойе нашего отеля, вот смотрим вот на вот эту вот всю красоту. Общаемся с вами, и я обязательно, Саша мне даст, наверное, такую возможность, с удовольствием проведу утренний эфир, расскажу вам свою историю и поделюсь с вами своим опытом, и хочу пожелать вам, чтобы вы все достигли того, чего вы хотите. У нас для этого есть все. у нас просто потрясающая команда и потрясающая компания. Спасибо. Спасибо, Оксана, большое. Ребят, я очень рада вас сегодня видеть. Если есть у кого-то вопросы, если кто-то хочет еще что-то рассказать, давайте будем общаться. Да? У кого-то поднята рука. Славик, у тебя поднята рука, ты еще что-то меня... а, ну, Ян, во-первых, я тебя поздравляю, послушал твою историю, она действительно сильная, потому что э, свалилось на твою голову немало, и ты действительно закрыла директора, как немногие могут. То есть это опять же говорит о том, что, во-первых, повезло тебе с лидером, который когда-то лежал, да, все равно спасибо. пахал. Вот это очень важно, что ты неважно, выпадаешь ты из связи или нет. Если здесь настоящие отношения, кто беспокоится о своих подопечных, вышестоящих, нижестоящих, ниже стоящих, неважно, это все работает. Во-вторых, это твой личный успех. Все, твой, даже ребенок видно, что он с тобой именно в этом деле прям пытается помочь и лишний раз вот поднырнуть, что называется, под мышку и засветиться. Вот. И самое главное, что вот ваша эта поездка, она не просто увеселительная для отдыха, вы там можете спокойно набраться сил для новой работы и оттуда поработать, естественно, потому что это карманный бизнес. Опять же, кто не понимает, чем хорош вообще МЛМ, то что ты можешь работать из Турции, из любого из америки с Гавайи, где есть интернет, и можно даже уехать без телефона, у кого-то есть телефон, вам даже достаточно знать пароли или телефон Саши Потапова. Звонишь, он тебе все даст, даже если забыл. Поэтому как бы это, вот это вот самое классное, что вы свободны во времени, и кошелек у вас уже не привязан к какому-то заводу, какому-то начальнику, который может вас унизить, уволить, и вы терпите все это. Вы, у вас руль в ваших руках, и вы рульте своей жизнью. С сегодняшнего момента, дня, кто этого не понял, вот это самое главное, то, что дает любая компания, в частности, вот это, и финансовая свобода, и э, свобода именно передвижения, нахождения, и еще параллельно. В любом случае, даже кто-то человек не будет зарабатывать, по его опять же, опять причинам, он отсюда уйдет с, с поправками здоровья, настроения и обретет хороших друзей, людей и хорошие связи, полезные. Да, это так и есть. Спасибо большое, Слава. Кто еще хочет что-то сказать? Хочу, Яночка, спросить, может, не для всех эта информация как бы нужна, но в связи с тем, что Латвия очень сильно хочет попасть в Белоруссию, я бы хотела спросить у Саши Потапова, есть какая-то информация, где будет этот конференц-зал, чтобы мы, просто дело в том, что нам надо визы делать, нас так не впустят, и чтобы их не делать срочные, мы бы потихоньку начали готовиться. Потом мои девчонки дали слово, что они туда приедут директора, а для этого тоже время надо. И вот как бы есть какая-то информация или нет? Да, уже Варлам выставил в чате директору, Саша, извини, я расскажу. И уже информация, время, даже 18 сентября назначено. Я, э, дату я знаю, а я имею в виду, чтобы мы могли где-то гостиницу забронировать поближе к этому месту. Вот это есть информация? А, ну... ну это я ж думаю, все будут, будем решаться. Саша, скажи, пожалуйста. Давай, я добавлю. Смотрите, 18 сентября отель «Пекин» в городе Минск. Мероприятие будет с утра и до вечера. Кто хочет, может заранее приезжать. Ну, я так думаю, мы планируем заранее приехать Минимум на 2-3 дня, может на недельку поработать в Минск, потом в Прибалтику поехать и так далее. Но 18 числа отель «Пекин» очень крутой отель. Будет большой зал. Там только, чтобы вы понимали, на сутки зал снять 3000 долларов стоит на сутки. А номера вы себе будете в этом отеле заказывать? Ну, мы не знаем, сколько нас человек поедет, как еще не планировали, честно говоря. Понятно, понятно, все. Я так думаю, что если нас будет там много, то мы постараемся вообще ну, в Минске где-то собраться, ну и сделать такую рабочую группу, я не знаю, в каком, Супер. В каком месте, ну, поработать, потому что Беларуси вообще рынок э, пуст, и только-только вот э, ну, приходят лидеры, и только-только мы начинаем. То есть туда нужно не просто там приехать на тренинг, там помахать флагами, а и поработать и до, и после. Ну, ты просто мои мысли <сасп… с ido> прочитал вслух. Дело в том, что я хотела спросить из нашей вот структуры, из нашей ветки, есть там у кого-то хоть, хоть один человечек в Белоруссии или нет? У меня есть. есть. Все. А есть... Саша, можно, можно я скажу? Я уже Значит, давно руку поднял, сижу, жду. Я две секунды буквально по этому вопросу. Значит, смотрите, мы можем не обязательно в гостинице останавливаться, там очень много санаторий. Я работала в другом проекте, и нам... Э бронировали специально там места в санаторий, можно 2-3 дня там побыть, и ценовая политика гораздо ниже, с питанием, с проживанием, и заказывали, конечно, автобусы, допустим, если какое-то мероприятие, заказать автобус, завезли туда на, этот, на это мероприятие и а, это будет Понял. очень здорово, там могут люди, которые останутся на несколько дней, они могут какие-то процедуры пройти, там ванны Клеопатры, грязевые ванны, что захотят. То есть Спецтренинг Спец в Беларуси можно после мероприятия сразу. Ну, ну да, есть. я же говорю, что очень хорошо в санатории, там недалеко, рядышком. Все, я... тогда решим. Ребята, у вас да, Так, Генрих, можно вам слово? Рима... Да, Рима... Да, Рима. Да. Спасибо. У меня два вопроса и одно замечание хорошее. Я хочу сказать, что действительно подтверждаю на своем опыте коротковременном, какая отличная команда. Спасибо, Людмиле. Вчера только заикнулся, может ли она помочь. Тут же получился информацию с готовностью пойти на встречу и так далее. И два вопроса у меня, ребята. Во-первых, возник вопрос по гостинице Пекин в Минске. Туда можно послать своего будущего партнера? Как это? Туда в свободный вход или нет? Не можно, а нужно, Юра. Не можно, если сам я ты ну, не ездишь, тогда... и... а, я, а, я, а я хочу спросить Юра, почему будущего партнера они а на Потому что он партнера? еще об этом не знает. А, а, а как может такое быть? Если ты ну, за часа ну, работал 100 долларов, и он не знает, это он там месяц на это работает. Ну короче, вопрос заключается в том: может ли прийти человек сказать, что Юра весьман попросил, чтобы меня пустили, и его пустят. Будет как участника, Юр, если он будет подписан, он уже как он уже не будет зависеть от тебя. Каждый, тот, тот партнер, Я он... еще то не знаю. Есть, Есть, лезь. Лезь. На, лезь. Лезь. на это будет это это это, это, На этот вопрос ответит Акива Мазор. Как знаете, в этом, что, где, когда, помните игру? Друзья, Друзья, отвечает Друзья, Александр Друзь. Я вам хочу сказать одну вещь. Есть такая, такая международная, очень серьезное и тяжелое заболевание. Она называется заболевание отставления на завтра. Вот это очень серьезное заболевание. И большинство людей не переуспевает жизни своей из-за этой болячки. Они Кристина, говорят, завтра не не тихо тихосмотр на машину, и это продолжается у них год. Это завтра. Завтра не существует. Прошлое, тоже мы не... Прошлое дать, нужно дать быть ему, нашим учителем. Учиться с прошлого, не быть палачом, чтобы мы таскали это с нами, наши проблемы, которые были когда-то. Взять то, что урок, который должны были получить, и взять его вперед. Полностью с вами согласен. Но я не Нет. получил ответ на свой вопрос. Человек, который пока еще не в системе, может прийти, попросить, что вот не порекомендовал тот -то и тот-то, чтобы он поприсутствовал как гость. Он придет с удовольствием, его пустят как гость и подпишет как гость кто-то другой. Я, э, я знаю, что у нас такое не принято, естественно, и надеюсь, что это не будет происходить никогда. Но у меня есть опыт в сетевых компаниях, когда я посылал людей на, на разные митинги и презентации, и они пропадали у меня по дороге в один прекрасный день, не знаю, куда-то. Понял. А? Понял, я в эту сторону не подумал. Надо И последний, посылать, последний вопрос. Последний да. вопрос, извините. Э, я, я не уловил от, от э, сердца, внутробуст э, плюс, что это такое? Или что-то это другое было? То, что помогло э, при серьезе. Одежда Петровни. Да, смотрите, я отвечаю на этот вопрос. Значит, есть у нас два внутробуста. Один, э, который 142 витамина, а другой 148. Внутробуст плюс. Он так и написан, «Нутробудс Плюс», а тот обычный «Нутробудс». И а, он значит. по вкусу и по цвету чуть-чуть другой. «Нутробудс Плюс» он более коричневее, и бутылочка у него бывает с черной крышкой. Ну, все зависит от э, заезда. Значит, а? при, при заказе в магазине надо конкретно «Нутробудс Плюс». «Нутробудс плюс. Да, Там Спасибо. так и написано «Нутробудс Плюс». Да, Спасибо. Пожалуйста. Я могу показать. А мы... Вот «Нутробудс Плюс». Ага. Так и написано «нутробуст плюс». Mm -hmm. Он имеет зеленый, mm -hmm. зеленоватый цвет и вкус больше зелени, то есть как-то У нас «нутробуст» просто «нутробуст». Да -да. Вот, оранжевого цвета, больше как цитрусовый вкус у него. Спасибо большое. «нутробуст» плюс, там идет кюнзим q 10 который вот именно поддерживает сосуды, кожу, сердце, все, все прочее. Но, допустим, еще Надежда Петровна говорила про капли, капли лайв, вот они вот так mm -hmm, вот, да, выглядят. Капли лайф. да, вот капли лайв, да, вот красненькие, терпко-сладкий терпко -сладкий вкус у них, и так как я уже взяла слово, хочу сказать, что, Слава, вас поправлю, у нас бизнес, там не телефоны, не карманы, у нас бизнес там, где есть люди, даже если у тебя нет интернета, и нет телефона, ты можешь <смех> строить бизнес там, где есть люди, рассказывать и показывать, ну потом, конечно, ехать в цивилизацию, оформлять это все и как бы организовывать доставку. Вот. А, продукт классный, действительно хороший, начала пить капли лайф, чувствую, что сердце начало ну, эм, его чувствовать, да, что он, оно у меня есть, и оно как-то у меня чуть-чуть начало даже побаливать. Вот, но я еще пока не, ну, не поняла, не разобрала, что это, вот, но, скорее всего, это уже начали капли работать, пью второй день, вот. Спасибо, Спасибо большое. большое. Это надо под язык капать, да? Я хочу. Да, под язык, там мерная палочка есть на капельках, и вы капаете 30 секунд, держите. И потом глотаете, потому что у нас под языком есть еще какие-то специальные... Я не врач, я не знаю, как... Рецепторы там. есть под языком, Рецеп... которые отвечают да, вот, за вкус, угу. за, за восприятие вкусов и запаха. И еды, там один миллилитр. Угу. Большое спасибо. Да, ребят, у кого еще есть вопросы, и будем уже работать, потому что у всех сегодня еще рабочий день. Надеюсь, а будет. Ян, что, что ты планируешь? Да. Что ты планируешь на вот это вот, ну сейчас уже началась пятницы по пятницу рабочие дни на отдыхе. Вот как человек, который на отдыхе, что ты планируешь, кроме как отдыхать и смотреть на пейзажи? У меня моя такая стороны, поэтому меня не удивишь. Вот. Помимо, а думаю, работать больше еще в 10 раз активнее, потому что красота она дает ментальная. Не в красоте дела, просто вот вчера, когда мы все съехали, да, вот начали заезжать женесовцы, ну и начали общаться как бы с ними, и я вам скажу, что тут из 100% заехавших, 80% а. уже не в женесах. Люди ну, просто приехали отбы отбыть свои круизы, да, то, что мы сделали мы с прошлой компанией, и люди уже нет. Мы даже шли на контакт, и я уже сегодня при встрече назначила у себя в номере. Буду делать демонстрации, будем угощать чаем, кофем. То есть уже будем работать. Даже некоторые знают уже наших партнеров. Некоторые. Так что тут люди... Я хожу, вот видите, в наших футболках. Вчера ходила в Телси, сегодня НРЖ одела. Завтра одену нутробуд. То есть у меня на каждый день новые футболки. Естественно, хожу в матке. В ТЛС, Женезовцы, не Аг... Женезовцы не бьют ногами за знаете, то, что рекламе... Мне очень обидно было, когда самый главный лидер фенесов, как его вы, они даже не поздоровались. Это мне очень обидно. Охрана вот уже не Нет, даже... она... а, сидим... я, ну почему, а почему не поздоровались? Потому что, еще раз говорю: в немножко другая концепция. Я, я ее потом тоже уловил. Ребята, Там, к сожалению, при вкушек, всем при том. оставил в покое. Да, они там засланы казачки, Саш, да, оказывается? Я-то я я думаю, сказать. они там по ПЛС работают в таких майках. Я хочу сказать полезную вещь. Акива вот а тоже. Видела? Такие вот так начинать переговоры с кандидатами. Да, это было классно. Да, Клавик, говори. Короче, говоря. Спасибо так. за информацию: всех благословенного дня. Есть у нас, есть у нас колоссальная вещь, она называется пробники. Это пробники, будет? да, есть. Это, это, это один из самых колоссальных инструментов, которые я встретил. Я узнал секрет Варлама, как он так быстро взлетел. Он просто, у него дом забит пробниками, и он их высылает бешеным темпом, раздает бешеным темпом, кому попало он всаживает. Я вам хочу сказать, естественно, что у каждого есть свой бюджет, у каждого есть свои денежки, которые он имеет, и каждый себе делает программу. Я хочу ответить Славику, почему Славик говорил, что я видел, что у меня не хватало там 15 баллов для того, чтобы закрыть менеджера статус. Почему я перезвонил своим дистрибьюторам? Потому что у меня есть программа и бюджет. Я могу вложить еще, у меня есть возможности вложить еще какое количество, какое я хочу для того, чтобы закрыть какой-то статус. Но я не хочу переходить свой бюджет. Это мой бюджет, который я поставил, так как на бирже у меня у каждого есть свои разные там бумаги, он продает и покупает, когда, когда находит нужным по потребностям его. То же самое в бизнесе надо, чтобы все было планировано, чтобы вы знали, сколько денег у нас у вас есть на рекламу, на спробники, на, на все это надо разделить. Вот, видите, Саша показал, Саша, а ну покажи еще раз, посмотрите, пожалуйста, видите, вот под рукой пробники. Ко мне пробники, которые выслали, э -э Саша выслал мне с Украины, приехали только вчера, я уже закрыл статус. Первые пробники, которые получил. Акима, половину заберу, половину моих заказывали на двоих. Нет, подожди, это еще не так. Я атаковал со всех фронтов. Я и Сашу атаковал, и Варламу по требованию пробники, и поехал здесь в Израиле. И есть парень, Марк, его зовут, хороший парень, он живет в Натании. И мне сказали, что у него есть вот... С, с, мы вместе поехали со Славиком, мы должны были добраться на встречу в Беньямина, заехали в Натанию, взяли первые пробники, попробовали. Я вижу, как они упакованы. Как... Это, это просто меня поразило. И кому я не даю, люди сразу имеют... Даже, даже, даже можно подставить к бумажке одному чаю. Как вам нравится написать рукой, как вам нравится его вкус. Все, и мой телефон. Это уже, это уже вот, пожалуйста, попробуй чай. Правда, чтобы люди не начинали подозревать, что вы им даете наркотики какие-то. Поэтому я говорю, это чай надо предлагать тем, кого вы знаете, а не тем, кого вы не знаете. это чтобы, чтобы мы не выглядели как какие-то идиоты, которые ходим и даем чай людям в руки. Но... Когда человек что-то получает от нас, и вы просите у него даже сказать, слушай, может, ты знаешь кого-то, кто хотел бы сбросить несколько килограмм, или создать себе дополнительный доход какой-нибудь. Обычно, если они взяли что-то у нас, они чувствуют себя обязанной к нам, они всегда дадут вам направление или спросят вас, что это такое, и начнется диалог. Наш бизнес – это ком, бизнес коммуникации, мы должны, это один из навыков, которые мы должны разработать в себе, иметь эффективную коммуникацию и уметь быстро общаться с людьми. Я сказал Саше, наша работа, как сетевик, во-первых, взять чужого человека, познакомиться с ним, да, превратить его в нашего друга, и нашего друга превратить в нашу семью – это вся работа. Взял чужого, познакомились, попили кафе, чай, угостил его, говорил, давай, вот мой, показываю, что я себе сыплю то же самое, что ему, чтобы он не боялся, что я его отравливаю. Вот. Сашка молодец, он подпевает на здоровье тебе. Я, я, я, я тебе завидую, мне надо пойти еще сделать тебе только. Короче, короче говоря, если мы начнем, и я вот вчера был, позавчера, когда вот Саша, мне не хватало там несколько очков, как раз... Продавали пробники. Я так обрадовался, что есть пробники. Это было просто чудо. Я заказал сразу себе пакет. И я знаю, что из этих пакетов, когда я им раздаю людям, здесь женщина одна сказала, что ей нравятся продукты и то, и все. Ну, пока мисс бизнес стоит. Я хотел спросить, сколько пробников она раздала людям? И говорила с ними, какой вкус есть у этого. И у не знают, что вы его... получить от этого, какой результат от этого продукта. Или экономический результат, или здоровый, со здоровьем, или с уменьшением веса. Мы должны общаться, говорить, научиться. Это навык. Есть навыков, когда-то я вам я расскажу о всех семьях. Это один из я них, коммуникацию быстро и позитивную, создавать позитивную атмосферу. Вот. Акива, я вам одну подсказочку дам, только никому не говорите. Слушайте. Закрывайте менеджера. И у вас будет 100 долларов на бесплатные пробники. А вы, Только никому закрыл, не говорите, не никому не говорите. А вы не поверите, я уже закрыл менеджера через А, точно, извините, я вас поздравляла. Все, так мы с вами, вы тогда никому не рассказывайте. Нет, Что был, он, он живет между ему душить приду его. Все, я все, могу. все, я поняла, я забыла, я вас поздравляла. Спасибо. Все окей. Спасибо. А Киво баррикадиру дверь я скоро приду после чая. А можно вопрос, пожалуйста, Акиве задать? Да, с удовольствием. Вы говорили о том, что вы будете командные зумы проводить у себя там, да? Я хотела спросить, могу ли я на ваш командный зум пригласить свою родственницу? Она живет в Израиле, и вы там будете говорить, на, ну, на иврите, наверное, да, получается, чтобы она послушала, да. чтобы, ну, поучаствовала, если такое возможно. Я могу пригласить своего, ну, родственника к вам? А как ты думаешь? Я спрашиваю, мы же любим один другого, это у нас написано, это конституция наша, мы любим один другого, мы все любим Я вам буду очень благодарен. Мы помогаем один другому, это наша же миссия, помогать людям. Так я могу тебе отказать с такой улыбкой прекрасной, ты скажи мне. А? Я, я я так так потом когда, мы начнем, когда мы начнем здесь проводить зумы, и это близко, я сегодня вечером уже думал даже начать проводить первые на иврите, я еще не закрыт, но, наверное, мы сделаем что-то к 10 часам вечера, потому что часы-то и здесь суббота должна выйти, есть люди разные, религиозные, нерелигиозные, у каждого свой подход к жизни, и, но... Я, я, я проинформирую Сашу, вот и кто хочет в Израиле И меня, пожалуйста, проинформируйте. Вот так Саша вам даст и объявление, меня. он уже наш напарник, Что, чтобы я только работал. Пускай он сказал, тоже работает. Бедняга, его измучил народ, но он молодец, он молодец. Сашка, ты просто прелесть. Спасибо тебе большое, я бы без него бы фишки закрыл менеджера за три недели. Просто Саня вы, с Сергеем стойки И работа, и все, что хотите. Нет такого, я, я, Мне просто повезло. Мне и просто не повезло. только вам. Да-да, я тоже присоединяюсь. Вам. И мне О, повезло. Да. Давайте все дружно скажем Александру и Сереже большое спасибо за то, что они открыли для нас этот он говорит, шанс выжить, возможность зарабатывать. Давайте все вместе. Кричите! А спасибо! А а спасибо! А а спасибо! А а спасибо. А спасибо. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Друзья, я, а Tôi, я такой. Смотрите, я друзья. случаем, да, сказать вот, у меня есть э, фишки, которыми я хочу поделиться. Ну вот, все, что у нас происходит, вот я слушаю, много записываю. Смотрите, есть две фишки, есть э, Две фишки такие, чтобы все, чтобы вот это происходило у вас, у каждого, в командах, в домах, в сердцах, есть две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. И вторая заповедь – возлюби ближнего твоего как самого себя. Вот э, когда в переведу на простой язык, когда вы э, любите Бога, и Бог в вашем сердце, и когда вы любите людей, вы им служите всем сердцем, улыбаетесь, как Бруно говорил, вот, кто смотрел тренинг, говорит, нужно улыбаться, говорит, и служить людям. И тогда оно все само будет, будет правильная дубликация. Поэтому мы в правильном месте, я всех благодарю, но ничего не ведет к нашим целям как действия. Поэтому мы все зарядились, и давайте фото, и будем работать. Чтобы наш статус перешел, как меня научили Рафаэль и Акива, я всем отвечал, я, как дела? Я говорю, я работаю. Как дела? Я работаю. Рафаэль говорит, да подожди, ты, ты не говори, что ты работаешь, ты говори, я отдыхаю. Звонят мне партнеры, люди, друзья. Что ты делаешь? Я, говорю, я отдыхаю. А Кива говорит: Да не. Ты говоришь, что ты кайфуешь. И теперь мне звонят. Ты что делаешь? Когда? Я кайфую. Нет. А почему? Что ты делаешь? А можно я, я скажу, а у меня все комментируют фотографии, видео мои, говорят, Оксана, ты где отдыхаешь? Я говорю, нет, я в командировке. Ничего себе у тебя командировки. Я говорю, ну какая работа, такие командировки. Супер, супер, Оксана. Настоящий ну, стиль. На самом деле, ребята, нужно, чтобы видели ваши, ваши подопечные, что вы, вы, вы работаете. Просто надо, наверное, работать в кайф. Когда человек занимается любимым делом, он, как говорится, ни, ни одного дня не работает тяжело. Поэтому... Кто -то -то... Фотографирует. Ребята, включайте камеры. Открывайтесь миру, что вы есть. Контроль, принт, скрин, кто с компьютером. И потом заходить, потом заходить в художник и приклеить картинку, которую вы сняли с экрана кто не знает, как это делается. И у вас будет картинка. Ребят, спасибо каждому из вас. Само в лучшем положении находятся. Спасибо. Успехово, девочки. Народ. Спасибо. Всем спасибо. Большое. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.